вот она первая сегодня. Такие дела. Сейчас мы ее вытащим. Отсюда. Она, ну, блядь, давай. Это. Через сачок пролазит. Видите? Щочка. Так, ладно. Закидываю в садок.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 она дергается Оторвалась, нахуй. Ну, ничего страшного. Дура только заморялась. Вот, ребятки, вторая. Ебать мой хер. Спустя часа три, наверное. Сейчас посмотрим, как она купалась. Был дождь, короче. Я одел супер-пупер плащ. Видите, как забагрелась.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 Посекал ее. Даже не знал, что она попалась. Возле берега. Вот в этом окошке, прямо вот сюда вот так. <фух> а, Что-то я уже подзаебался, уже 7 часов доходит. Ну, тут осталось хули два часа порыбачить. Может быть и будет вечерний клев. Нихера не ловится. Погода сегодня тоже херовая. Сейчас дождь шел. Второй раз уже дождь шел. Поймал, ребята, четвёртое О как! Там где утки сидят Вот она, пятая, ребята Желать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 Их там уже, походу, двое. И это... Не дают мне туда пройти. Я не... вон до того куста хожу, который на углу, вон тут видите? Вот тень его падает в воду. Вот он. Видите? Вон до него хожу. А дальше не хожу, чтоб не пугать. У него там, короче, чучела в воде. А такие дела. Ладно. Пятая щучка. 4 сентября 2017 года.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 Просто сплавлялся, по дну пускал силикон Не буду говорить, что был удар Но похоже что-то было Так что считаю, что ничего и не было Щуки вообще нету Возле берега, блять Не знаю, почему его так идет Рыбалка у меня на. Всем пока Думаю, что нынче я уже не поймаю На спиннинг щучку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 Потихоньку съем за зиму.